Информационная война в настоящее время очень актуальна и значимая тема для обсуждения. Именно поэтому профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Викторович Маноило посвятил этому важному вопросу свою лекцию. Он рассказал преподавателям вузов о методах противодействия против информационных атак со стороны стран-конкурентов. Не секрет, что против России ведется сегодня информационная война. Эта информационная война ведется, во-первых, на очень высоком технологичном уровне, во-вторых, наши противники и соперники – применять любые способы и технологии для того, чтобы заставить Россию подчиниться их воле. Знание этих технологий позволяет выстроить грамотную э, стратегию противодействия. По словам Андрея Манойла, Россия должна отстаивать свою независимость, суверенитет, национальные интересы. А в сегодняшних условиях это невозможно без знаний технологий противодействия информационных атак. Преподаватели имеют определенное влияние на растущее поколение. Поэтому очень важно, чтобы они знали о тонкостях борьбы против информационных атак и передавали свои знания студентам. От